Привет, сегодня я хочу показать вам ответы разработчиков призм, а именно Дмитрия Ефремова, на вопросы из АМА-сессии, о которых я упоминал в дайджестах. Думаю, что не все имели возможность ознакомиться с материалом. И да, конкретные вопросы и ответы на каждый из них ты будешь видеть на экране, а любые отклонения от текста – это мое субъективное мнение, которое не является истиной в последней инстанции. Сегодня мы ознакомимся с вопросами из первой АМА. И вот первые пять вопросов, которые выбрал разработчик. Вопрос первый. Это ваш проект только для элитных инвесторов? Как насчет других с небольшими средствами? Он открыт для всех? Ответ разработчика выглядит так. Призм, Призм не деления на богатых, на богатых и бедных, и бедных. На, элиту на элиту и простых, простых, и простых людей. людей. В призм все, раб... все чтобы начать чтобы процесс, процесс промайдинга вам и, просто вам нужно просто пополнить свой кошелек, кошелек, кошелек на одну монету ПЗМ. Призм доступен и доступ всем, всем и каждому, каждому на планете, на планете Земля. Земля. Тут в принципе комментировать особо и нечего. Конечно можно завести дискуссию о генерации в зависимости от баланса, объема структуры и еще много-много чего, но посыл разработчика я думаю был в другом. Призм является одноранговой сетью, где все участники, а правильнее владельцы монет, равны. Тут нет мастер-нот, дающих привилегии их держателям, а порог входа настолько мизерный, что даже школьник сэкономивший на обеде может стать держателем тысячи монет. Вопрос 2. Где я могу купить токен? Будет дешевле или дороже? Возможны ли все ссылки на все ваши социальные медиа-платформы, если это возможно? Ответ разработчика: Вы, Вы можете приобрести призм, призм в любом из списков CoinMarketCap. Посмотрите сами, где, где дороже или дороже, дешевле. дешевле. На данный момент, на данный, момент на данный не мешает поэтому, поэтому у, вас у вас есть шанс, шанс купить шанс пить, больше, больше не а сейчас, а потом стать богаче, если, если ты умеешь, умеешь ждать. Аббревиатура HODL и ссылка на CoinMarketCap. Вопрос действительно может показаться немного глупым, и можно даже обвинить разработчика в том, что он потратил одну из пяти попыток на банальные вещи. Но не стоит бомбить, это мы с вами подкованные ребята и сечем что к чему, а в интернете находится куча людей, которых админы заманивают выгодными пресейлами на свои чудо токены, впоследствии чего пользователи теряют свои кровные. Этот ответ скорее всего должен показать, что призм это коин, уже имеющийся на рынке, причем не первый год, а не какой-то там воображаемый проект. Кстати не могу не заметить предпоследнее предложение, где разработчикам явно утверждается о заработке в дальнейшем. Я конечно не имею назначенной позиции на этот счет, ведь призм это не совсем про деньги. Остановите! Остановите! Остановите! Остановите! Остановите! Не стань писать в комментариях всякие гадости и задавать вопросы «Тогда зачем тебе монета?». Если вы не разобрались нужен ли вам призм и вы не знаете что с ним делать и чего ждать, то давайте наконец-таки посмотрим правде в глаза. Монета вам не нужна. Я увидел в призм что-то большее, чем разукрашенную бумагу. И естественно, являясь фанатиком этой монеты, Привет, друзья! я уверен, что она вырастет в цене. Но если честно, то монета мне интересна и на данный момент, без каких-либо иксов. А дальнейший мнимый рост является неизбежным эпизодом в истории монеты. Как раз таки исходя из ценностей, в нее заложенных. Я понятно выразился? Монета цена не из-за своей стоимости, но будет много стоить из-за своей ценности. Так думаю. Понятнее. И да, почему-то в ответе я не увидел ссылок на ресурсы официального призм. Поэтому оставлю для вас ссылку в описании на телеграм-канал разработчиков. Вопрос 3. Если у вас сертификаты, аудит или вы также работаете над аудитом своего проекта, чтобы сделать его более безопасным, заслуживающим доверия и надежным? Ответ разработчиков на третий вопрос. Да, у нас да, есть да, у несколько у нас аудитов, аудитов безопасности. безопасности. Также идет их перечисление ссылками на все эти Аудиты вы можете ознакомиться в описании под этим видеороликом, я их там оставлю, и также разработчик заявляет, что они ведут переговоры с двумя компаниями о дополнительных проверках безопасности. Тут разработчики действительно предоставляют имеющиеся аудиты, хотя я скептически отношусь к каким-либо заключениям, сделанным не мною, а я уж извините полный ноль в изучении исходного кода. Для меня это как РБК для первоклассника, в любом случае я думаю, что мы должны дождаться 25 года, когда по дорожной карте должен быть открыт исходный код целиком. Тогда и независимых аудитов, думаю, в разы прибавится. И кто знает, возможно, даже мне удастся это сделать, пройдя обучающий курс в какой-нибудь онлайн школе. Вопрос номер 4. Если у вас группа в телеграм, канал YouTube, канал в тиктоке, веб-сайт для этого проекта? Откуда мы можем чему-то научиться? Поделитесь с нами ссылкой. И разработчик отвечает, о да, более, более подробный в Информацию, информацию вы можете найти, найти здесь, на Нидне. Эту ссылку я также оставлю в описании. Тут я должен измениться за нападки к предыдущему вопросу. Возможно, разработчик читает все вопросы сразу, а потом отвечает на каждый. Я ожидаю свою реакцию последовательно, не забегая наперед. И считаю, что если бы разработчик делал так же, то мы бы увидели ответ на четвертый вопрос в третьем. Тем самым освободилось бы еще одно место для замечательного вопроса, и мы с вами познакомились бы с призм еще ближе. Но все мы люди не идеальны и порой совершаем ошибки. Главное вовремя на них учиться. Да и кто я такой, чтобы указывать руководителям проекта? Как говорят у нас в кругах, они разработчики, им виднее. Вопрос 5. Регулирование очень важно. Многие проекты были закрыты во многих странах из-за несоблюдения правил и разрешений. Как ваша команда решает эти проблемы, чтобы выйти на международный уровень? Разработчик отвечает так. Мы полностью, полностью, согласны полностью согласны с вами, что тема регуляторы – очень важный аспект масштабирования, масштабирования и, и развития любого проекта. проекта. Мы, мы подошли к этому, к этому вопросу со всей ответственностью. На данный, в данный момент, у момент у нас есть несколько, нас несколько юридических заключений, заключений из США, США Мальты, Мальты и Европейского, Европейского Союза. Союза. В, нем в нем говорится, что, что, что призм не является ценной бумагой и попадает в зеленую арку ар криптоиндустрии. С юридической точки зрения мы максимально защитили проект. Тут я в принципе только рад и решением разработчиков. Здорово, что монеты и призм можно пользоваться абсолютно легально. Но напомню, что блокчейн призм абсолютно приватен, поэтому без вашего согласия никто не узнает о том, что у тебя есть данная монета. И еще раз напомню, абсолютно прозрачная. Приватная, одноранговая сеть это и есть ключ к масштабированию и выходу на международный уровень. На сегодня у меня все. Я разобрал лишь 5 вопросов в первой АМА сессии, а их там было больше. Да и еще 2 прошли после этого. Теперь я хочу увидеть твою обратную связь в комментариях. Зашел ли данный формат, оставить его с моими размышлениями или сухо показывать вам вопрос и ответ разработчика на него. Обо всем этом ты можешь написать в комментариях под роликом. А я уже пойму как делать дальше привет, привет, привет. максим слушай а тебе сколько полных полных лет тебе сколько сейчас почти через два дня 15 будет. 15 лет да смотри максим у нас сейчас такая идет такое движение по россии идет да социальное движение мы подключаем людей и обучаем на дистанции маникий призм криптовалюте